Говорит Отец Небесный. «Пойдешь ли через воды? Я с тобой. Не будет путешествие опасно, Ведь я твоей руковожу судьбой. Идешь ли через воды? Я с тобой. Напрасно унывать тебе, напрасно. Не смогут реки потопить тебя, Не обожжет и огненное пламя. Возьму твоё горе на себя, Огонь ли испытаний жжет тебя, Любви моей есть над тобою знамя. Ошибок у меня не может быть, И для тебя мой крест не свыше силы. И разве я могу тебя забыть? Беда случайную не может быть, Бывает благом скорбная горнила». Имеют для тебя особый план, и намерение мое отрада. Я лучший исцелитель твоих ран, и мною для тебя написан план. Не надо сетовать тебе, не надо. Даю и отнимаю это я, моя тобой руководит десница, предзором у меня печаль твоя. Иду с тобою в испытаниях я, как с волею моею не смириться? Зачем? Я знаю, хоть не знаешь ты, и почему? Лишь для меня известно, я непосильно не даю беды. И душу не терзай сегодня ты, пусть станет ей в юдоли этой тесно и верою». Узри ты небеса, я там тебе секреты все открою. Для верных мои планы — чудеса. Пусть манят твою душу, небеса. Приди ко мне и утешайся мною. Смирение ведь сила велика, Молитва для души, бальзам чудесный. Тебе откроют небо облака — «Покой к тебе польется, как река, с любовью, — говорит Отец Небесный».